Третий завершающий на сегодня матч, дорогие друзья, и у нас уже вовсю идет каточка, но так как мы только что присоединились к серверу, небольшая задержка у нас, заминочка была, матч был перенесен на фасткап, и вот только сейчас мы получили возможность тут, короче говоря, наблюдать за происходящим, DuckTales против Лили Лайк. по сути, это матч... Один из матчей, наверное, за первое место группы. Лили Лайк выигрывает пистолетку. Я, я так понимаю, это была пистолетка. Да. Ну и карта Тускан. Начинают они, естественно, в атаке. Лил Данил. Лил Данил. Лил Дамп. Лил Вил. Лил Мами. Лил Задемил. Это состав команды Лилилайк. Like. И Дактейлс. Это кукузайки, Нефора Сомчик. Как это убивает... И Диего Армандо Вот такие составы дарамы, Дорам. и господамы Ну, пожелаем удачи командам, приятного просмотра зрителям Быть в голосе комментатору И, конечно же, побольше красивых и интересных моментов Нефора ваншотает Лил Данила Ну Лил Дамп забирает Сомчика а, Буст, кстати Кстати, буст, который очень быстро снимает Лил Дамп Двумя килами, забирая Нефору Ой, еще и третий дает Вот это поворот Ну, кукузайки. Просто бам бам -ба бам бам 2-0, дорогие мои друзья Все, кто присоединился на прямую трансляцию Конечно же, приветствую Чатик временно не могу читать Потому что, ну, все-таки надо как-то комментировать Наверное, это дело, да? Поэтому отвлекаться буду по минимуму, но если вдруг Сан-Шавлэ скинул. Да, мне уже скинули. Все уже нормально. Асиль, наверное, да? Или ос, Асил. Как, я не знаю, как правильно. Асил Дота 1. В общем, спасибо вам большое за подписку. Лил Данил, Лил задымил. По минусу, минус от Нефоры. Лил Вил, минус Диего Армандо. Два в три. Калаши пока что, конечно, доминирует. Э, минус USP. От Лил задымила. и как-то убивает. Вот как-то не убивает, к сожалению Поэтому 3-0 Ну, тут, конечно, Лили Лайк а В сильной стороне находится Тоже своего рода большущий-большущий плюс Но удастся ли этим плюсиком Грамотно воспользоваться Вот это вот узнаем Привет, я из Узбекистана, смотрю твои видео, два года, желаю удачи, видео просто топ Абдуазис, спасибо вам большое. Очень приятно такое слышать. Очень приятно понимать, что вы целых два года уже смотрите контент, который я делаю. Лил задымил, Лил Данил. Три фрага на двоих оформляют. Нефора забирает Данилку. Ну и четыре уже в одного. Уже, короче. ГГ. ГГ плохо, плохо, плохо. Но Нефора, конечно, не пальцем деланный человечек. Пытается бороться, но чекает, увы, не ту сторону. Не угадывает положению э, соперника. Ну и как следствие мы получаем 4-0. Смотри, Володя у нас здесь есть, Козырев. Втихаря ничего не пишет в чатике. Но вообще он тут есть. Сообщение удаляет. Володя. <сообщение> Что ж, дорогие мои друзья, пока начало предвещающие успеха для коллектива DuckTales, но тут тоже очень важно Понимать, что решаться Все будет именно во второй половине Ну, в ходе второй половины, во всяком случае Ой, дробовики, ну начинается Ну начинается Но не та команда, с которой можно Вот так вот пинать Болтики Нельзя Объективно нельзя Это не слабые ребята И тут дробовик может не помочь ну, смотри, короче, идет отрезание, да? Соперников. Бам первый. Бам второй. Еще там лил дамп где-то успевает сделать минус. Ну, тут, в общем, точка Б захвачена. Просто в наглую вероломно. И Нефора тоже получается дробовика. Короче, три минуса с дробовика. Это называется, я еще такой сказал: типа, не надо брать дробовик. Не надо брать дробовик, они сильные. И просто три минуса с дробовика. Шино без скрытого листа. Ну, как-то жестко, как-то жестковатенько, честно слово. Если уж с дроб. О! АВП! АВП, черт возьми, появилась, и кукузайки делает энтрифраг полил Данилу. Это, между прочим, тот самый. Этот как его зовут? Человек с дробовиком. Дробашмен. Лил дамп и лил Мами По минусу. Развал опять пошел. 4 в 3. Преимущество переходит на сторону коллектива Лили Лайк. -like. Ну, здесь, конечно, в принципе, все будет опять же зависеть от позиционной игры. Но вот хороший дым! Хороший дым, благодаря которому удается выйти в размены. И размены сохраняют преимущество за коллективом Лили Лайк. -like. У Кузайки 5 хп, Лил Мами, Лил Вил на двоих 179. И как такое выигрывать? Честно сказать, я думаю, никак. Я думаю, это не выигрывается. но ну, в плане этот раунд. Тут еще, кстати, надо аккуратно с окна слезть. А то можно и <смех> немножко не засейвиться. Ну, смотри, в хитрого, да, сидит? Не разбился. Молодец. Но 6-0. Но просто 6-0. Пока идет как-то все очень... Малоперспективно. <coughs> Простите, дорогие друзья. Диаго Армандо, вот, например, еще до сих пор ни одного килла, кстати, оформить не сумел. Это так просто для статистики. По одному килу имеют Сомчик и как-то убивает. Два килла кузайки и только Нифора имеет статистику... Нулевую. Не, не в плюс не настрелял, ни в минус не настрелял. По результату у нас вот получается такие дела. Опять же, малость неприятные. Но как-то терпимо все равно. DuckTales будут играть вторую половину в любом случае в... в сильной стороне. И там, может быть, посмотрим, может быть, какой-то принципиальный прям переворот событий. Кстати, сеньор Дробовик, он же Лил Данил, Uh, избавился от своего дробовика И решил сыграть раунд на автомате Калашникова Ну Наверное, это правильное решение Кстати, заметьте, 52 секунды до конца раунда И до сих пор ни одного килла Кукузайки только 27 хп уже осталось Ну, немножко лил, задымил И лил маме Чуть-чуть получили Где-то там трещин. парочку Как это убивает! Да ладно. Ну ладно, хотя бы одного успел забрать. Без минуса не погиб. 4 в 2. Ситуевенка. Плохая ситуевенка. Лил задымила. Отличный хэдшот. Минус у Кузайки. Не Фора Ласт. Джиджи. 7-0. Счет будет, по-моему, 16-7. Пишет Т ⁇ Ну посмотрим, Тема. Посмотрим. Пока что 16-7 в обе стороны, возможно, да? DuckTales могут взять 16 к ряду и выиграть 16-7. Ну или же взять 7 и проиграть а, еще 9. Поэтому пока применимо. <звы> Мир в мире, всем спасибо за игру и трансляции. Вам тоже большое спасибо за то, что смотрите и пишите комментарии. От души благодарю. Лилдамп, минус Диего Диего по-прежнему никого не успел убить Сомчик, ответный минус Ну и Лил Лилдамп здесь Снова нарисовывается, как это убивает? Как? Подожди, я даже не понял Откуда он сделал этот килл Молниеносное совершение раунда, я даже не понял По позициям в итоге, еще было Но 8-0 Теперь уже 16-7, возможно Только в сторону Лили Лайк. Только они могут выиграть с таким счетом так Тейлс уже не выиграют не, это Лили Лайк like 16 будет. Просто чек и брат. Хорошо, окей. Привет, Чирчик. Ташкентская область. И Ташкентской области. Всему Ташкенту. Да и чё уж там, всему Узбекистану тоже. Большущий привет. Лил Дамп, фраг по кукузайке. Лил вил. Пытался убить тиммейта. Лил дамп. Два минуса перед смертью успевает сделать. Хороший результат. Как это убивает? Мари? первая пуля попадает в голову. И вторым спреем тоже попадает в голову. Жестко. Но там П-90 у лил Данила. Э, вот тебе Лил Данил. Поиграл с П-90? Друг. Друг сердечный. Ну, Лил маме, Региночка, давайте. Это Регина. Да. Пока... Покажите, что можете. Но, ну, к сожалению, Регина не перестреливает. Ну ладно, что, 8-1. Ля во дворе 23-й год, все еще играют турниры по 1,6. Да, абсолютно да, абсолютно верно, играют. Это первая карта, это единственная карта между этими командами. Они играют в матч в формате Best of 1. Но глобально за сегодняшний вечер это уже третий матч. Четыре автомата Калашникова и непонятно, что у нас там у Данила тоже. Опачки! Минус лил задымил, минус лил дамп. Но Данил и Вил, правда, дают размены. И кукузайки минус лил вил. Лил Данил. Господи, как же это тяжело постоянно озвучивать. Лил Данил, Лил Вил, Лил. Просто одни вилы. Одни лилы, точнее. Сомчик. Ну давайте, многоуважаемый господин Сомчик. Тащите. Нет, к сожалению, Сомчику не удается затащить. Лил Данил ставит ему хедшот, и это 9-1, дорогие друзья. А, Вил это Виола, серьезно? Пу, вот это не ждан. Вот это не ждан. Ну ладно, будем знать. Развитие вам. Благодарю. Сердечно благодарю. Куча гранат на меду взорвалась, что самое интересное, урона вообще никто не получил. Вот вообще. Ну, разваливают. Чё, три минуса от атаки, один от обороны. Как вам такая математика? Хорошая математика. Сомчик на котах. Есть возможность ваншотнуть. Но не залетает. К сожалению, не залетает. 10-1. <с -2> Очень... Ув... Блин, Диего Армандо. 0 на 11. 11. Откапываемся, товарищ Ни в коем случае не хочу обидеть Или что-то еще, но 0 на 11 Считайте, сейчас Дактейл Сыграет вчетвером Лил задымил, минус Нефора Даблкил от Лил Данила Я не по... Подожди, а где второй. Он еще и второго там сбрил Ни хрена себе, простите Чуть не вырубился, дорогие друзья Вот это да, стрелял в одного Забрал двоих Ха -ха, вообще поворот Просто поворот 11-1 Жесть какая-то Это что-то уже вообще Из ряда вон выходящее Это я даже не знаю кто То ли Лил Данил Очень везучий Стрелял в одного, убил двоих То ли очень невезучий тот Кто там из сотки выбегал вот я не знаю, кто из них Блин, я пока анализировал Вернее, пока мысль заканчивал Анализ... Анализатор, блин, хренов Раунд закончился 12-1, ну я не успею Просто вы же понимаете, да, что я же не робот Так быстро какие-то моменты выцыганивать Здесь и вам их демонстрировать Если они просто за секунду пол команды вражеской убивают Кого показывать-то, я просто даже Понять не успеваю Лил задымил, давайте посмотрим за ним А вдруг он что-нибудь сейчас сделает Лил дамп в это время, кстати, как это убивает Убивает его Ну понятно Лил задымил В этом раунде Решил пошланговать Минус от нефоры И вот сейчас Лил дам Бам Минус сомчик Минус от лил маме 13-1 Ну какие прям похороночки Блин, Андрюх Вот ты, кстати, вот этот Да, смайлик рисуешь Ну но не, но не каждый поймет эту тему Многие будут думать Что ты меня хочешь оскорбить Хотя на самом деле Да, это лучший как там Лучше, лучше всех, да 5 калашей против Фомаса и Деглов Вот вам, пожалуйста, приплыли На последний раунд первой половины Даже денег не осталось у утиных Историй Слишком жестко Я уже много раз говорил, что это жестко Но это действительно жесть, какая она просто тут может быть Ну, пытался неплохо открыться из девятки игрок обороны Нефора 14-1, дорогие друзья Я даже просто не знаю, что здесь сказать. Да, лучше за все время, вот да, точно. Забываю все время. Да. All-times, точно. О, да. <смывает> <смывает> <смывает> oh, смотри, Эдвард, просто, просто Ванечка Эдвард на минималках. Ну, минус, минус один удалось сделать с этой козырной позиции. Ну, второй минус, кстати, тоже был сделан. Лил дампы, лил задымил. Саня а стрим тут сохранишь? У меня всегда на Твиче все сохраняется, но сам Твич через неделю все удаляет. Бомба установлена, Нефора похоронен, бомба раздефьюжена, но DuckTales получают чуть-чуть копеечек. Уж даже не знаю, помогут ли им эти копеечки в победе. Даже я бы, наверное, сказал, что и не помогут. Но... Это лучше, конечно, чем с глоками играть, но все равно идеального байраунда мы точно не увидим. Вон там уже, кстати, блин, спойлеры прилетают, да? Спойлеры прилетают от Леши Дыма, так сказать, да? Если уж он пришел и написал спасибо за игру, а мы еще матч не закончили смотреть, вероятнее всего, все становится слишком прозрачно. Спасибо большое, Лёш, Спасибо за удаление сообщения, но, но поздно, черт возьми, я еще и даже вслух уже озвучил. Лил Данил, Лил Дамп. Три килла, и уже начинают DuckTales выходить потихонечку. Нефора. Ну, короче, если бы не Нефора, то даже одного раунда, бы, наверное, не было. 13 киллов Нефоре удалось сделать. Это пиковое количество раундов, которые. Э, не раундов, вернее, а киллов, которые сделали ребята из команды DuckTales. Ну, конечно, очень тяжело играть против э, прускила скилла с фасткапа. Именно таковыми являются игроки команды Лили Лайк. Like. Поэтому DuckTales огромное почтение за то, что они, в принципе, вообще выстояли целые 17 раундов, получается. И один даже забрали. Молодцы. Ну, а Лили Лайк, like, очевидно, мои поздравления.